Идет, идет камрад, замерзший, весь мокрый. Водовольный. Ну, Конечно такое количество находок-то. Вот ради таких находок, ребят, мы нас. Здесь на этом поле. Вот, смотрите. О, горд да. виднеется. Да видно уже сразу. Супер. Монетка. монетка. Вот она вылезла из земли. Ай, красавица. Ай, монетка. Даже бурт виден. О! Старина, старина.